Друзья, всем привет! С вами Наталья Павлова, инвестиционный центр Павловы Партнера. Сегодня у нас пятница, и поэтому мы хотим поделиться новостями из сферы рынка торгов. Вот сейчас буквально читаю новость, которая нашла про торги, я вижу, что на Урале выставили в продажу земельные участки, которые принадлежит шансонье Александру Новикову, поэтому если вы с урава или если вы интересуетесь и любите шансон, то, наверное, эта новость будет для вас интересна. В Екатеринбурге из-за банкротства на продажу выставлено 16 земельных участков, которые принадлежат компании Света Яр. Да, вот вы можете по данному названию компании найти это имущество на торгах в коммерсанте и посмотреть, что это за земельные участки. Они находятся в одном километре от деревни большое Седельникова или Седельникова. Да, и, как говорит нам Spark Interfax, данное имущество принадлежит известному исполнителю шансона Александру Новикову. Поэтому, друзья мои, я предлагаю вам сейчас отправиться посмотреть, что это за торги, потому что они уже состоятся. 18 декабря, до 17 декабря будут приниматься заявки. Вот, поэтому я желаю вам успехов. Я желаю вам найти это имущество, если вам интересно, проучаствовать в торгах. Если у вас будут вопросы, как это сделать, пишите под этим видео. Я буду рада вам помочь. Всем отличное настроение. Ставьте квас, подписывайтесь на наш канал. И всем пока.